Всем привет! Сегодня будем готовить ленивый пирог с капустой. Ленивый он потому, что вместо теста, на замешивание которого уходит много времени, мы используем готовый лаваш. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Вначале шинкуем капусту. Луковицу нарезаем мелкими кубиками. Морковку трем на крупной терке. Все овощи складываем в миску. Солим. И нем руками до выделения сока. Затем разогреваем сковороду, вливаем в нее масло. Перекладываем капусту. Добавляем мускатный орех, перец, паприку. Хорошо перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим до готовности, иногда помешиваем. Готовую капусту снимаем с огня и даем ей немного остыть. Лаваш для удобства разрезаем пополам. Очень удобно это сделать ножницами. Расстилаем лаваш на рабочей поверхности и раскладываем на него нашу капусточку по всей плоскости распределяем равномерно и сворачиваем плотным рулетом со второй частью лаваша и капусты поступаем точно так же получается у нас два рулета Теперь большие рулеты разрезаем на маленькие рулетики. Ширина рулетиков должна быть чуть меньше, чем высота вашей формы для запекания. И устанавливаем мини-рулетики в форму для запекания. Затем готовим заливку. Разбиваем в миску яйца, солим их, перчим. Взбиваем слегка венчиком, добавляем сметану, молоко и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Заливаем наши рулеты приготовленной залилкой и отправляем в разогретую духовку. Запекаем 35 минут при температуре 180 градусов. Прошло 35 минут, достаем пироги из духовки и подаем к столу в горячем виде. Вот и все, Ленивый пирог из лаваша с капустой готов! Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал!